Ань, ты знаешь, я раньше и не знал, что, оказывается, слово «монета» в переводе с латыни значит предупреждающее. Да, монета – это было одно из имен богини Юноны, данная ей после того, как она заблаговременно предупредила людей о грядущем землетрясении. В Риме рядом с храмом Юноны расположился один из древнейших монетных дворов Европы. Отсюда и пошло название этих денег монета. Как из горы мелочи в нашем кошельке выбрать действительно ценные монеты? Узнаем у нашего гостя. У нас в гостях эксперт по монетам Альберт Балтин. Альберт, доброе утро. Доброе утро. Скажите. Доброе утро. Альберт, можно ли среди монет, которые получили на сдачу, найти ценную? Я вас, наверное, очень удивлю, Михаил. Интересно. Но знаете, об этом мало кто задумывается, но оказывается, все монеты в наших кошельках, в наших кошельках, они являются коллекционным материалом. Каждая монета имеет свою определенную стоимость, и коллекционеры собирают все монеты, которые находятся в наших кошельках. Так и называется, погодовка. Коллекционеру нужно собрать погодовку. А. То есть каждой монеты каждого года. Сейчас это кажется, ну, кому они нужны? Это они в наших кошельках. И через 10 лет мы вдруг замечаем, что этих монет уже нету. Помните, были такие копеечки? Да. Где у -у -у. они сейчас? Раньше они на земле лежали. У коллекционеров. Да. да, они у коллекционеров. Любая, вот вы спрашиваете, какая ценность. Каждая монета имеет свою ценность. У -у -у. И некоторые выстреливают. В цене спустя, там когда уже про них забыли. И сейчас монеты, которые вот просто в обычном кошельке, вот я вот показываю, в обычном кошельке «Клан Дайк». Потому что коллекционеры есть, которые собирают очень старые монеты, царские времена, которые собирают советские времена, Советский Союз, и собирают сейчас современную Россию. Так вот сейчас современная Россия. И, конечно же, представляете, я вам так скажу, наш 20-й год, но если посмотрите, я, вы, наверное, вряд ли смотрите, я смотрю, 20-й год монеты еще не появляются. И что вы думаете, коллекционеры уже готовы их покупать? А скажите, Альберта, а вот у нас в кошельке всегда же куча мелочи. И что, мы там можем найти какую-то ценную монету? Конечно же, и я скажу больше. Я каждый вечер просматриваю, какие у меня монеты попадают в кошелек. Это занимает 3-5 минут. Но иногда я с удовольствием, о, она уже редкая. Mm -hmm. я ее откладываю в сторону, потому что... Через 10-15 лет это будет очень редкая монета и будет стоить уже столько, сколько сейчас стоит весь этот кошелек вместе с монетами. Угу. Или, может быть, еще дороже. А скажите, какого года монета наиболее ценная, Эльбет? Я могу даже сказать пример, когда кассир в магазине рассказал свою историю. Мне кажется, она интересная. Так, да, с удовольствием. Да. Один мой знакомый обратил внимание, что у нее там есть какая-то интересная монета, она сказала: Я вам ее не дам, я в теме. Потому что мне тут попался один рублик такой рублик, да, рубль обычный, что мы с женихом сыграли на него свадьбу. Это был рублик 2001 года. Обычный рубль, который у нас вот может в книжке лежать. И Спасибо. что же в этом рублике было такого необычного? Этот рубль был... Он был обычный. В том-то дело, что он был обычный. Просто 2001 год он чеканился небольшим чаражом для наборов, которые делают официально госзнак. И они прилагались для этих наборов. И по ошибке они ушли все в обращение. И по всей нашей необъятной стране разлетелись эти 10 тысяч по, по разным Рублей. селам, деревням, городам. И представляете, вот сейчас найти этот рубль, а коллекционеры поняли это. Для них ценность резко взросла. Я сказал, сколько он стоит сейчас, да? Он? Нет, Нет, вы сказали свадьба. Была свадьба. свадьба. Но вот сейчас рекорд был поставлен, ну не сейчас, вернее, несколько лет назад был по нему рекорд поставлен. тогда -то свадьбы были подешевле, конечно. Но рекорд был 127 тысяч он ушел. За один рубль? За один рубль. На аукционе. А еще какие монеты сейчас современные? Ну, помните, были пятикопеечные монеты? Фу. Так вот, 2003 год. Как обычно, наш Центробанк с госзнаками, но чеканили эти монеты 2003 года. А на каждой монетке, на той она и монетка, она можно назвать только монеткой, когда есть клеймо банка, которая отчеканил ее. Угу. Без клейма это уже очень интересный вариант получается. Так вот, в 2003 году какой-то монетный двор, непонятно, или питерский наш, или московский, запыли поставить клеймо на части тиража. И теперь, если вам 5 копеек, хотя они уже вышли из обращения, но мало ли, баночки у кого-то там до сих пор же стоят. 2003 год, без клейма, то Путевка это уже, то, помните, как был фильм «Брюки превращаются в Превращают. превращаются брюки», то есть эта, эта 5-копеечная монета превращается в 10 тысяч. А где искать клеймо? Под лапкой, под лапкой орла. Но у пяти копеечных тогда были не клеймо, а там букочка «П» Петербург и «М» Москва, Московский монетный двор. То есть, А начиная уже вот там покрупнее номинал, там рубль, там уже клеймо «ММД», «СПБМД» под, под левой лапкой орла. Если мы сейчас заглянем все-таки в наш кошелек, то на какие вот монеты нам стоит обратить внимание, на какого, какого номинала монеты нам стоит обратить внимание и какого года? Я думаю, сейчас это новая тоже такая, можно сказать, волна. Вы встречали у себя в кошельках 25-рублевые монеты? Очень часто Центробанк стал эти монеты чеканить, причем, конечно же, они событию Сигашек, какому каком-то определенном, да. Юбилейная монета, но обычная, то есть она для кошелька, видите? Да. Так вот, вот эти монеты, они делаются крайне маленьким тиражом, поэтому если вы вам... они дают на сдачу иногда, и я рекомендую откладывать их. Позвольте? Да, пожалуйста. У -у -у. Они немножко побольше, потяжелее. Я смотрю под левую лапку орла. Да. Так. Uh -huh. Это вот блокада, посвященная прорыв блокады. Uh -huh. Дальше, вот символика, помните, год назад у нас был чемпионат мира по футболу, да. Взять, вот да, все три, да. Было очкание, три таких монеты разных. И сейчас мы 75 лет победы, со дня победы у нас празднуется будет в этом году. Соответственно, вот новая серия "Оружие победы. Uh -huh. Здесь еще не все начеканены, и они... Дыр... дырочки есть. И дырочки же есть для коллекционеров. Uh -huh. 25 рублей номинал. И я считаю, это очень интересно, если вам такие попадутся на сдачу. И я вам скажу, мы откроем маленький секрет. В некоторых магазинах, как правило, это большие сетевые продовольственные магазины, они так приманивают клиенты, потому что как только к ним попадают эти юбилейные монеты, они следят за тем, чтобы они дошли до покупателей, до кассы. То есть не дают им уйти немножко в сторону. То есть и клиенты знают, что здесь можно получить интересную монету. Есть такая серия «Российская Федерация», номинал 10 рублей – Коллекционеры угу. зовут их биметал. Видите, два металла. Да. Да. Красиво. Да. Красиво. Да. раньше никому не нужны были. Помните, кошелек это вот, ломился. Да. Угу. Но стоило обратить внимание коллекционерам. Коллекционеры начали собирать их. И сейчас биметалл как разлетается моментально. Угу. Но в Ленинградской области мы можем. Ленинградская, здесь... да. В Ленинградской, да. Вот как раз угу. это реально. Потому что даже монета есть такая, кстати, посвященная Ленинградской области. Угу. В этой серии Российская Федерация, Ленинградская область, здесь рублей. Интересно иметь Ленинградскую Ленинградской области монету? Да, конечно, интересно. А скажите, имеет ли значение, где была чеканена монета? На каком дворе? Московском, нашем, петербургском? Для коллекционеров имеет огромное значение. То есть для москвича питерский двор дороже, а для питерского коллекционера московский двор дороже. Скажите Альберт, а влияет ли на стоимость состояния монеты? Очень, очень. Я вам так скажу, может меняться в разы. Если у вас монета, знаете, как любят, говорят э, коллекционеры, ансе. Анс это значит анциркулейт, то есть не была в обращении. Вот монета вышла, их привезли в магазин, и вот они высыпли, они прямо все горят огнем. И вот она достается коллекционеру. Он ее аккуратненько, чтобы не заляпать, убирает пакетик дома ну, аккуратненько, аккуратненько кладет ее в альбом, и она в авансе, то есть она в обращении не была в кошельке. Скажите, Альберт, а сейчас современные технологии я ведь могу эту монетку немножко и шлифануть аккуратненько? Вы знаете, есть такие умельцы, которые ну, не шлифуют, а моют монету. Ну, как-то да, приводят да, да, ее в, в, да. в товарный вид, придают. Правильно, М? Михаил, так и делают. Да? Но причем это обмана нет. То есть обмана нет? обмана нет. Она же настоящая. Нет, она настоящая. Только, только она как... хорошая. Мы да убрали. но бывает, знаете, иногда упала монетка, там, мятинка. Вот а если вы помыли аккуратненько, перчаточка, все сделали, угу. она заблестела. И столько вам... же она? Да, и она будет стоить, как мансы. Какие из монет а, Чеканиных в последние 2-3 года стоит отложить? Вы знаете, а, как правило коллекционер узнает о том, какой-то монетой реже она встречается или нет, спустя несколько лет. Потому что так сразу трудно понять, потому что эта же информация закрытая. Информация по тиражам, сколько было очеканено московским двором mm -hmm. и сколько питерским, строго секретная. Строго. ДСП. Для служебного пользования. Поэтому только коллекционеры методом проб и ошибок понимают, что этого двора почему-то меньше стало. Но могу вам подсказать подарок сделать вашим телезрителям 15-й год, так. это был последний год, когда на наших орлах не было корон. Ну, в смысле, бескоронные орлы у нас были, помните, mm -hmm. такие были у нас? Потом, начиная с 16-го года, у нас пошли орлы имперские, в коронах. Mm -hmm. Как вы думаете, если Центробанк понимал, что в 16 году будет с коронами монетами уже, все, потом последующие монеты будут уже с коронами идти, надо ли было много чеканить 15-го года? Нет. Вот я так, это мои, мои, мои такие мысли, но я делюсь с вами уже. И знаете, что я заметил? 2015 -го года мало, но он еще попадается, но крайне редко. И я рекомендую его откладывать. Ну, откладывать в большом количестве, или э, можно одну монетку отложить, и она, возможно, будет предоставлять какую-то потом ценность. Если вы стали обладателем акции, которая растет в цене угу. по номиналу, вам одну акцию взять или несколько? О, ответ правильный. Большое спасибо. Альберт, спасибо вам большое. Анечка, приду домой, изучу коробочку с мелочью. А вдруг там завалялась монетка 2003 года, например?